При высокой температуре железо обработали водным паром, в результате чего получилось соединение А, в котором массовая доля кислорода 27,6%. Для того, чтобы нам с вами не запутаться, мы пойдем с вами сразу же поэтапно. Раз мы с вами не знаем, какой оксид у нас получается, я могу обозначить. Ферм И при этом можно восстановить формулу, каким образом мы можем понять соотношение химических количеств железа и кислорода в данной формуле. При этом, раз мы с вами знаем массовую долю кислорода 27,6%, отнять от 100 это значение, мы можем тем самым получить массовую долю непосредственно самого железа. И можно, конечно, записывать, что пусть масса нашего ферм X, O, Y 100 грамм, тогда масса отдельно кислорода 27,6 грамм, а масса железа 72,4 грамма. Но чаще всего в школе опускают этот момент и записывают следующее, что мы нашу, как бы уже предполагаемую массу, раз мы все приняли за 100 грамм, делим на малярную массу, таким образом мы сможем получить химическое количество. И относится к 27,6 как малярная масса кислорода при этом мы с вами получаем два значения 1,293 относится к 1,725 при этом мы не получаем конкретных цифр да то есть мы не можем подставить эти значения в индексы для того чтобы получить примерно целочисленные значения мы делим на наименьшее у нас получается один к 1,33. Опять же, получается странное число. Но для того, чтобы 1,33 нам привести к целому значению, я могу домножить все на 3. И тогда получится у меня следующая формула. ферум 3О4. То есть это у нас смешанный оксид, который состоит из феррум О и из ферум 2О3. Вот это у нас и будет пока что вещество А. Далее читаем, что происходит. Вещество А растворили в разбавленной соляной кислоте. Когда у нас происходит реакция с кислотами вот такого оксида, у нас образуются два типа солей. То есть хлорид железа 2 и хлорид железа 3, и побочный продукт у нас вода. Останется нам с вами, ну в принципе, чтобы было, было уже красиво, мы с вами это все доуравниваем. Но на самом деле здесь не особо важно. Значит, Что получается дальше? Получили раствор, содержащий соли Б и В. Нам только нужно определить, какая из солей В какая из солей В. При этом В имеет большую малярную массу. Ну, Понятно, там где атомов углерода, у углерода хлора больше, там и малярная масса будет больше. То есть хлорид железа 2 это вещество В, хлорид железа 3 это вещество В. Через раствор солей, дальше читаем, пропустили хлор до окончания реакции. С хлором можем, может взаимодействовать только хлорид железа 2, при этом образуя хлорид железа 3. То есть у нас будет раствор уже только состоящий из хлорида железа 3. К одной части прибавили избыток раствора ацетата серебра. То есть разделили условно-раствор, к одной части добавили ацетат серебра, это CH3COO-аргентум. При этом что у нас будет образовываться? ферум, можно так записать CH3COO трижды и аргентум хлор. При этом хлорид серебра у нас выпадает в осадок. Что у нас здесь сказано? При этом в осадок выпала соль Г. Значит, вот эта соль у нас и будет веществом Г. Ко второй части, то есть хлор 3 дальше у нас вступает в реакцию с цинковой пластинкой. Мы с вами можем посмотреть в электрохимический ряд напряжений металлов. Цинк у нас более активный металл, поэтому может вытеснять из раствора солей другие металлы. При этом у нас сказано, что получили новую соль Д. Вот и получилось у нас Новая соль это цинк, хлор 2, вещество D. Установите соответствие между веществами и обнаруженной буквой и его малярной массой. Значит, давайте теперь посчитаем малярную массу и запишем соответствие. Значит, для вещества А, это у нас ферум 3О4, малярная масса составляет 232. Мы ищем это у нас под циферкой 5. Далее, вещество Б это феррум хлор-2, у него малярная масса 127. Я уже не акцентирую внимание, как считать малярную массу, думаю, вы это прекрасно уже знаете. Далее, феррум хлор-3, вещество В, малярная масса 162,5, это номер 4. Далее, Г, аргентум хлор, это 143,5, циферка 3. И последнее у нас вещество 2D, Д, Д, цинхлор-2, имеет малярную массу 136. Это номер 2. Таким образом, опять В1, В4, Г3, В2.